Ты был так благ и верен, Бог, Вдохнул жизнь свою в мой самый первый вздох. Ты был так благ. я, но отдал ты мне себя. О, бесконечно, безгранично, любишь ты меня. Ты был врагом, но ты доказал любовь. Ты был как плохие времена. Я был ни с чем, но ты заплатил мой долг. бесконечно, безгранично, Бог, любовь твоя, девяносто девять оставляешь, чтоб найти меня, был не не заслужил я, но отдал ты мне себя, о бесконечно, безгранично, любишь ты. Бесконечно, безгранично, Бог, любовь твоя. Где давно девять оставляешь, чтоб найти меня? Был недостой, не заслужил я, но отдал ты мне себя. О, бесконечно, безгранично, любишь ты. Освещаешь, горы раздвигаешь на моем пути, В огне сжигаешь, стены ломаешь на моем пути. Ты тьму освещаешь, горы раздвигаешь на моем пути. В огне сжигаешь, стены ломаешь на моем пути горы раздвигаешь на моем пути, в огне возжигаешь, стены ломаешь на моем пути. Ты тьму горы раздвигаешь на моем пути. Вогне возжигаешь, стены ломаешь на моем пути. Служил я, но отдал ты мне себя. О, бесконечно, безгранично любишь ты? тьму освещаешь, горы раздвигаешь на моем пути Во дне ложигаешь, стены ломаешь на моем пути Ты тьму освещаешь, горы раздвигаешь на моем пути Во сжигаешь, стены ломаешь на моем пути Редактор Безграничный, но,